Итак, самый главный вопрос на сегодня. Будь вы на моем месте, вы сделали бы так же? Напишите в комментариях. Знаете, иногда просто заходишь на мясорубку, чтобы поиграть с альпинкой, и вдруг понимаешь, что же такое черная полоса на самом деле. Ладно, один медик в армии, ничего страшного. Второй такой же. И под ствол под ноги. Это просто комбо. Допустим, с этим можно смириться, но что такое, когда игра сама вас убивает? Стоит только где-нибудь застрять, например, в таких камнях. Капец, это что-то необъяснимое, помню. Он на депозите месяц назад примерно так же умирал. Ну и как вы поняли, прямо сейчас мы подбираемся к багам игры Warface. Ну сбили мы этого богомола, вы только что видели этот взрыв. Но мне кажется, ему пофигу, совершенно. Продолжает нас убивать. Пиши, Андрей, Андрей, вы <сёк> Едем дальше, это уже рейтинговые матчи. Все-таки какими багами пользуются игроки на этом режиме? Я думаю, вы уже, наверное, догадались. Ведь не просто же так этот желтый дым сюда пролетел. Да, возможно, медик собрался резать, но такого я не ожидал. И вот все это иногда так подбивает взять колесо на РМ. И причем не одно, а сразу пять. Сейчас самое прикольное покажу это похоже быстро будет вообще уже 40 о боже это было еще быстрее кстати все помнят камуфляже восход это такая уникальная вещь которую раздавали в паблике warface еще два года назад на каждую пушку было по 1000 активаций, и не каждый успел себе ухватить такой камуфляж. И вот только недавно, я не уверен, правда, баг это или нет, появилась некая функция, где, наведя оружие, можно увидеть камуфляж «Восход», ну и, соответственно, купить его за 109 кредитов, как это я и сделал с вм кой Главное, на ЮСАС и на остальные пушки такого камуфляжа нету, а на ВМ-ку был. И тоже касается камуфляжа «Платина», на М4СКБ он тоже появился, и это один из самых редких камуфляжей в игре. Вот так он выглядит и честно напоминает камуфляж стали. Сразу расскажу о крутом конкурсе на Берету «Радиация сроком навсегда». Всего лишь что нужно оставить комментарий под картинкой в инстаграме и подписаться, чтобы не пропустить итоги уже 17 мая. Участников будет не так уж много, поэтому шанс реально большой. Ссылка на пост в описании. Так, ну а прямо сейчас выберем победителя конкурса на дробовик МС-255-12 зима. Для этого я уже открываю заранее вкладочку с участниками моего сообщества оно мне пригодится позже, ну и переходим к тому самому посту, сейчас скопирую ссылку, так, копируем, смотрим на количество лайков, именно по ним я буду выбирать победителя, так, пока закрою, теперь в менеджер конкурса специальное приложение для выбора победителей, среди лайкнувших выбираю и вставляю ссылочку, сейчас посмотрите сколько участников, 2000, ну примерно столько же, сколько и лайков, все. Так, у нас Антон Курской, сейчас проверим, подписан ли он на меня, да, подписка есть, копирую его имя, чтобы потом пробить в группе среди участников, вот сейчас я это сделаю, не зря эту вкладку открывал, проверяем, да, подписка на группу есть, и все, Антон Курской, я тебя поздравляю, теперь напишу тебе в личку, сейчас сразу же, да, еще скажу, конкурсов в моей группе будет гораздо больше, поэтому подписывайтесь и участвуйте, пока.